Друзья, всем привет! Сегодня у меня в меню очередной ппшный салат. Он будет у меня состоять из обжаренной куриной грудки, огурцы, помидоры, зелень, листья салата и сметана. Давайте начнем. Так, Для салата я в первую очередь замариную грудку грудку как обычно нарежу на мелкие порционные кусочки так вот грудку я порезал на порционные кусочки можно поменьше их порезать но я сильно мелко не стал Думаю, пускай будет покрупнее. Дальше я беру, у меня есть вот такая вот соль со специями, специально в магазинах продается. И вот такой вот солью я солю. Все, я грудку посолил вот этой солью со специями, и она у меня пусть полчаса постоит, помаринуется. Ну а пока грудка маринуется, я нарежу овощи. Забыл сказать, еще три вареных яйца. Помидор буду нарезать на дольки. Огурец полупольцами. Салат порежем в салат. Дальше нарезаю яйца. Яйца отправляю тоже в салат. Салат немножечко подсолю, чтобы он дал сок. Грудку мне надо обжарить. Многие, конечно, может быть мне сейчас скажут, а какой-то попышный салат, ты грудку обжариваешь. Ну, в принципе, это все овощи полезные. Да и грудка сама полезная, даже если она обжаренная. Так что салат у меня полезный. Так, ну все, грудка готова. Я ее отправляю тоже в салат. Ну и последнее. Пару ложек сметаны. У меня не жирная, 10%. Теперь аккуратненько перемешиваю. Попробую еще раз потом на соль. Ну и все, салатик мой будет готов. Какой же аромат стоит от этого салата. Надо попробовать. Действительно, вот у меня нет слов. Салат просто отличный получился. А самый главный вкус в этом салате дало то, что куриную грудку я сначала замариновал. Она у меня просолилась. И я ее обжарил. И вот эта куриная грудка соленая обжаренная. Блин, отличное дополнение к этому салату. Просто вообще супер, слов нет. Так что, друзья, если нравится видео, не забываем подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, писать комментарии. Ну и спасибо за внимание. Всем пока.